Этот великолепный дорогой дом находится в Англии. Он включает более ста комнат, зал для боулинга и бассейн для людей, которые любят понырять перед сном. Дорога из мрамора по некоторым оценкам стоила около трех миллионов долларов. В доме 24 роскошные спальни, в каждой из которых имеется мраморная ванна. Стоит ли при всем этом великолепии упоминать погреб, в котором около тысяч различных бутылок вина, кор для сквоша и комнату страха? флер де -лис один из лучших домов в мире. Вы будете поражены в первую очередь материалами, используемыми при постройке этого дома. Ведь в основе лежит золото. Да, это удивительно, но правда, дом был построен из золота 32 карата. Это и делает его таким ярким. Общая стоимость дома составляет около 125 миллионов долларов. Замок Дракулы. Кто не слышал о логове Дракулы? Это потрясающий один из самых лучших домов мира. Оценивается в 130 миллионов долларов. Это одно из знаковых мест в Румынии чего стоят одни только виды вокруг. Формально это не замок, а крепость, которая находится между Валахией и Трансильванией. Замок Дракулы – термин, который прижился благодаря различным слухам, загадкам истории и фольклорным историям, а сегодня используется в целях туризма. Ранчо Хала. Этот великолепный дом находится в Саудовской Аравии. Его общая стоимость составляет 135 миллионов долларов. Все поместье занимает около 15 квадратных километров. Что делает его уникальным? Наличие собственного завода по очистке источных вод, наверное. Оно также включает магазины механики, а в непосредственной близости находится бензозаправка и автомойка. Еще здесь расположилась лыжная трасса. Дом сложен из бруса и камней. Он имеет 15 спален, все из которых имеют свои собственные дворы и ванные комнаты. Лифты, разумеется, также здесь присутствуют. Интерьеры выполнены из красного дерева и аппаратного обеспечения, сделанного из бронзы. Окна выполнены из цветного стекла и и включают также в себя камин. Чтобы сделать его более современным, архитекторы добавили высокотехнологичную систему безопасности. И он на седьмой строчке в топ-10 «Самые дорогие дома мира». Вилла Елены Франчук. Большинство кинематографистов выбирают этот дом для своих фильмов. Владелец этой виллы, которая стоит 161 миллион долларов, неизвестен. Она посвящена викторианской эпохе и высится на целых пять этажей. Особняк Вильяма Рендельфа Херста. 165 миллионов долларов цена за дом первого класса, который полностью оборудован государством по последнему слову техники. Он расположился на площади в 7 акров и будет комфортен для проживания сотни людей. Пруд Фэрфилд. Ориентировочная стоимость составляет 190 миллионов долларов. Это один из самых дорогих домов в Соединенных Штатах Америки. Площадь всего дома равна 250 квадратным километрам и также способна вместить сотню людей. Пентхаус 225 миллионов долларов оправдывают современной системой безопасности, позволяющей отслеживать каждый шаг жителей квартиры, а также другой электроникой, упрощающей жизнь хозяев. Без сомнения, один из самых лучших домов мира. Вилла Леопольда 520 миллионов долларов США. Много или мало за виллу, расположенную во Франции в усадьбе французской Ривьеры, примерная общая площадь составляет 80 тысяч квадратных футов. Она принадлежит банкиру во Франции, который и живет здесь вместе со своей семьей. Помимо 19 спален в доме, множество развлечений вроде боулинга, катка и аттракционов. Антилла – самый дорогой дом в мире, который по некоторым оценкам стоит сногсшибательные 1 миллиард долларов. Находится он в Индии. Этот дом принадлежит одной из самых богатых и крупных бизнесменов в мире и включает в себя 27 этажей. Дом расположен в шикарном районе Мумбаи и может похвастаться высокотехнологичной начинкой каждого этажа. Дом является одним из символов страны, указывающих на экономический прогресс. Сколько месяцев в году имеют 28 дней?